С и мы на лежаке смотрим вместе аниме И бутылку Жигуля пьем от мамки в втихаря Парни дома, во дворе смотрят тоже аниме Самый главное издрачил свою музыку включил Там играл Imagine Dragon, ранее них он стал бы раком. Их он стал раком.